итак всем привет ютуберам. сейчас я вам расскажу как можно и на чем заработать деньги, или вернее как я зарабатываю и уже нету смысла мне идти на работу и думать где же заработать как прожить как содержать семью и так дальше и тому подобное также друзья Каждого из вас попрошу сделать, допустим, вот такой моментик. Потому что многие пишут, что не приходит им сообщение. Вот, к примеру, заходим в мои подписки. Вот, семья в сели. Вот, примерно, его канал. Семья в сели, Коля. Так, вот я подписан. Я сейчас отпишусь, отказаться от подписки. И вот, допустим, когда вы подписываетесь, нажимаете вот так, подписались, а тогда на колокольчик... И все все полностью нажать все сообщения и все уведомления о канале будут у вас включены <coughs> потому что много моих подписчиков которым не приходят сообщение о о том что вышел новый ролик или новое видео они потом находят ой, я я не знал сообщение не пришло вот я вам так и говорю что колокольчик нажать все то есть то что подписаться само собой еще раз покажу подписаться и сам колокольчик все уведомления и все вот так я на Колю Харчука подписан раньше я каждый год каждый-кажденький год думал где же заработать как пойти на работу а сам я работал по стройке ну именно по монтажу металлоконструкций железобетонных конструкций монтаж, демонтаж всяких ангаров, хранилищ, амбаров и так дальше, и тому подобное. Этот год, этот год, идти на работу, и искать себе работу, искать себе, где заработать, мне просто-напросто уже, ну, как бы, нет необходимости. Почему? Потому что я вот начал заниматься свиноводством буквально, ну, полтора года назад. Вот ровно год и шесть месяцев, как я занимаюсь. У меня их много, и то в и там, и там. Есть... И что я хочу сказать, что на данный момент он с тем поголовьем, которое есть у меня, нам хватает на нашу семью с головой. Единственное, что мы сейчас просто все деньги, которые нам идут с нашего хозяйства, личного подсобного хозяйства, все запускаем в стройматериалы. Строим еще один большой сарай, расширяемся, делаем старые сараи, ремонты, ну и так дальше, и тому подобное. То есть работаем на расширение. Если бы я сейчас не расширялся, Денег нам хватало, ну, больше даже, чем я просто работал на конструкциях. И что я хочу сказать, что дело, оно выгодно, я не знаю, может, не все говорят об этом, ну я просто никогда не сдавал живым весом. Я не знаю, что такое взять, сдать, допустим, приехал человек, взвесил, забрал его там живым весом. Я не знаю, я так никогда не сдавал, потому что у меня есть своя... Режем, привожу туда мясо И все, люди, которые заказали Забирают все, кто что забрал Эти вот поросята на данный момент Эти трое, я их брал Посмотрел по старому видео 20 марта покупал То есть они уже 75 дней у меня Вес у них тогда был 20 марта 32 килограмма У самом большом Сейчас у них ну, ну По 120 где-то есть Я вчера мерил самого маленького по таблице показала 110 килограмм ну а в этих двух больше то есть что я хочу сказать что если у вас есть допустим там штук 4 5 свиноматок и вы держите поросят продаете реализуете, и держите какую-то часть над корм продаете или сами на рынку или сдаете живым весом там ну кому как удобно я вам скажу что вы в жизни не пропадете в селе сейчас в селе вот выгодно держать бролера свинину баранину там курейный сушек. то есть все чем занимаетесь оно все выгодно и все дает очень хорошую прибыль и это я вам заявляю полтора года развожу свиней продаю поросят и за эти полтора года я понял что если допустим даже то что у меня сейчас есть можно жить и не задумываясь где брать деньги за что жить и так дальше и тому подобное но мы хотим больше хотим выйти на уровень каждую каждую неделю по, хотя бы по две головы резать больших раз в неделю то есть в месяц хотя бы штук по 8-10 штук в месяц чтобы резать вот поэтому я расширяюсь растут очень хорошо есть у меня порода дюрок вот у меня, допустим, две свиноматки, один хряк, порода дюрок. Им там чуть больше десяти месяцев. И вот они за буквально ну, 10 месяцев, вот у меня хряк, он сидит на два ковшика утром и два ковшика вечером, грубо говоря, одних отрубей шелухи, ну и трава. И в нем сейчас веса в районе 200 килограмм, если даже не больше, он длинный и большой. То есть не надо именно что кормить, там допустим, какими-то там покупать добавки, там еще что-то. Можно кормить вот в, в теплое время, когда есть трава, травой. Вот то этим мы тоже даем траву. Сейчас всем даем траву. Сейчас постоянно косит им траву, выбирает там, и мы постоянно им даем траву. Ну и даем отобью. Вот сейчас у них ничего нету, но если, но ну, они не голодные. Вечером будем давать, покажи, Викша, у корыти ничего нет то есть у вечером насыпем и все и так на следующий день то есть все оно хорошо растет тем более там ну я считаю что свинину надо кормить как можно дешевле именно не брать там допустим зерно ячмень а все что дешевле там всякие отходы, отруби, мучки шмучки, бручки и тому подобное и давать оно все растет а там уже по желанию кто там хочет потратиться купить там добавки, кормить добавками кто как Потому что я вот заметил по своим дюркам, ну, двое у меня там вот свиноматки, а вот даже по хряку, который сидит на норме постоянно, и он просто растет, он стал уже огромным. Сейчас я вам его покажу. И вот я просто хочу вам донести то, что, ну, насколько выгодно и можно не думать, вот где заработать вот где устроиться на работу и так дальше и тому подобное, просто бери разводи дома, занимайся и все не надо никуда ходить, вот я дома утром вышел, все, у меня там задача то я там сейчас сарай строю, то то то все, я сам себе хозяин, у меня нет уже заказчиков нет уже директора, нет уже там недовольных вот этих лиц, то правильно сделали, то неправильно то принимает, то не принимают то рассчитаешь тот вот упал с высоты то еще что то то есть у меня уже таких проблем нет у меня нервы спокойные я спокойный и стал менее раздражителен то есть живую и радуюсь я так скажу вот живую и радуюсь я даже вот это лето не представляю как мне где-то там на асфальте на бетоне не париться с утра до вечера а быть находиться дома как то так аж немного непривычно у, нет у меня необходимости идти на работу и зарабатывать на работе есть необходимость там, ну, планирую ага, ту зарежу ту зарежу, ту зарежу, продам там ага, докуплю на кровлю там то, то, то, то, так в принципе выпутаюсь по сараю, и все такие проблемы а так, чтобы сказать, что проблемы какие-то именно финансовые вопросы их просто нету так у меня ну я считаю я как у меня маленькое поголовья небольшое мне уже хватает то есть хватает нормально жить и съездить там на море отдохнуть и так дальше тому подобное хватает этих денег там есть говорят да это сложный труд это очень тяжело я согласен но я бы так не сказал почему потому что если у вас все настроено если вы все поймете сами оно все приходит с опытом, ну, со временем. И все настроено будет, ничего тяжелого нету. Чтобы сказать, я там постоянно бегаю с ведрами, с тачками, убираю. И еще что-то там, ну, то я бы так бы не сказал. Я убираю во всех свиней раз где-то у 5 дней, у 7 дней. Ну, раз в неделю, короче, убираю. И не скажешь, что сильно там замороз, сильно... Что ему что-то в ухо завыпило да сейчас покажу вам хряка яшу которому там чуть больше 10 месяцев и какой он... также покажу вам своих курочек несушек которых мы покупали на яйцо и вот они у нас уже получается месяц если я не ошибаюсь и 10 дней или 15 как хорошо поднялись мы их брали цыплятками а сейчас уже смотрите какие ну правда петухом, много штук 8. ну и курочек тоже немало это мы взяли чисто на яйцо потому что раньше мы брали только птицефабрики облезших уже выжатых а это решили взять обычную несушку Петушку порубаем на борщи а курочек оставим хватит 10 месяцев. Да, он худой у меня, потому что я сильно не переталиваю. Вот два утром, два вечера. все. Вес в нем, ну я думаю, более 200 кг. Он сильно длинный просто и высокий. Он больше, чем мне по пояс высота у него. Вот, 10 месяцев. Без всяких там прикормок, откорма и так дальше и тому подобное. Сама порода дюрок сильно хорошо растет и быстро растут. Они длинные, но ну, я не спорю, что если хорошо кормить, да, они там сольные сильно стоят, не спорю, да, то 120 они мясные, а потом сало нарастает. Ну вот, такая вот порода, довольно таки хорошо растут. По дюркам, там много заказов именно на породу дюрок. Я вам скажу, по дюркам у меня будет, э, получается, где-то в октябре, в ноябре будет дюрок, я покрою Рыжую сейчас поросят заберу, у нее у нее она покрыта была хантером. И покрою искусственно дюрком и где-то на ноябрь можно звонить, заказывать дюрком. Потому что эти все у меня заказаны, и там часть я оставлю себе. А так все постоянно по заказам. Свиноматка родила, все уже заказано. Потому что много спрашивают, поросят купить и так дальше и тому подобное. А все заказано наперед. У меня записаны люди и вот. Сейчас буду делать отъем, посажу их уже, чтобы они сами хорошо ели поросята. Позвоню всем, кто заказывал и приедут, заберут поросята. Свиноводство выгодно. Занимайтесь.